Приветствую вас, друзья, на своей маленькой кухне. Сегодня я покажу вам, как я готовлю картофель по-французски. Но я его знаю как картофель гортан, но тем не менее, пусть будет картофель по-французски, чтобы каждый понимал, о чем я говорю. Я покажу вам вариант этого картофеля, как его делают для меню. В дальнейшем в своих видео я покажу также вариант, как этот картофель тоже приготавливают. И как его потом нарезают, чтобы при подаче, когда его разогревает, чтобы он просто-напросто не расплывался. Но это все будет потом. А сегодня я покажу вам одну из его версий. Итак, приступим. Для приготовления картофеля по-французски мне понадобится сорт картофеля мучнистый. То есть, другими словами, картофель, который хорошо разваривается, который богат крахмалом. Понадобится кукурузный крахмал, сливки 30%, процентные соль, перец, росмарин. Если у вас есть тимьян, то он очень тоже хорошо сюда подойдет. Три зубочка чеснока, мускатный орех и пару листочков лаврового листа. Это, в принципе, все компоненты, которые нам нужны для приготовления картофеля по-французски. Для начала я картофель есть, очищу. Я картофель очистил. В общей сложности я взял всего три картофелины. Это у меня получится 6. Порции. Сейчас я придам картофелю форму. Вам этого делать не обязательно. Очищенный картофель, то есть обрезки картофеля мы не выбрасываем. Ну и как я вижу, я могу дочистить еще одну картофельную, которая прекрасно поместится. Так как у всех формы для запекания разные, нужно определиться с количеством сливок. Я делаю это просто. Укладываю картофель в ту форму, в которую я буду выпекать, и наливаю заранее отмеренное количество воды. Вот ваш картофель должен примерно вот так быть накрыт. То есть совсем немного выступать на поверхность. Мне для моего картофеля понадобится 400 миллилитров сливок. Отправляю в кастрюлю росмарин, лавровый лист, натираю чеснок и натираю мускатный орех. Сливки нужно будет скипятить, немного поварить, круто посолить, поперчить. Количество соли в сливках должно быть примерно такое, чтобы вам казалось, что сливки слегка пересоленные. Ну вот я все добавил, пока сливки варятся, я занимаюсь картофелем дальше. Теперь я беру картофель и я его надрезаю, примерно вот так. Но надрезаю так, чтобы не до конца, то есть я сейчас раскрою, я сначала до конца дорежу. Чтобы картофель оставался целым, режу как можно тоньше. Это нужно для того, нужно для того, чтобы, чтобы э, сливки э, проникли вглубь картофеля и проварили его. Вот, я думаю, вот так уже видно более хорошо. Итак, все картофелины. картофель у меня подготовлен осталось кипятить сливки добавить достаточное количество соли загустить кукурузным крахмалом и потом всю эту массу через сито мы вольем в картофель и поставим печься примерно примерно на 45 минут при температуре 170 градусов сливки немного поварились Росмарин отдал свой аромат. Чеснок уже проварился, то есть он не такой интенсивный. Я посолил, соли хватает, мускат, перец уже там. Теперь я разведу немного кукурузного крахмала. Разведу я просто молоком, холодным. То есть крахмал прекрасно растворяется в молоке и в воде. Размешиваем так, чтобы не осталось комочков. Крахмал я взял буквально 10 грамм, может быть мне он даже весь и не понадобится. Так, Ну и тоненькой струйкой слегка загущаю. Даю немного покипеть, чтобы мне посмотреть консистенцию. То есть наши сливки, они не должны быть очень густыми. Вот как раз того количества крахмала, что я взял 10 грамм на 400 миллилитров сливок, этого мне хватило. сливки у меня готовы и я их через сито заливаю картофель и отправляю картофель теперь запекаться на 45 минут при температуре 170 градусов картофель мой печется а сам я еще пока не обедал поэтому чтобы картофелю было не скучно сегодня одному я приготовлю для себя дополнительно так как у нас осень я беру овощи по сезону я взял кальраби и я приготовлю для себя говяжий стейк тщательно вырезаю все лишнее все что не нужно все что несъедобно кальяраби у меня чистенькая режу ее пополам и нарезаю вот на такие штифты на сливках я ее делать не буду так как сливки у меня уже есть картофели. В качестве соуса, в качестве соуса я возьму свой приготовленный жю. Видео я пока еще по нему не сделал, но жю я сварил, я его распорционировал на маленькие мешочки и бросил в морозилку. Ну вот так вот он выглядит. Если мне нужно немного соуса, мне достаточно достать с морозилки, допустим, такого мешочка мне хватает на два раза разрезать пополам оттаять сколько нужно вскипятил все он у меня готов мне его больше делать не нужно он прекрасно хранится и довольно очень долго то есть полгода полгода в морозилке минимум вода для калераби закипела я добавляю аккуратно соль понемногу раз у меня случился такой неприятный казус я сварил куриный бульон который я предварительно не солил и он сильно кипел но бульона было в кастрюле очень много и после того как я бросил туда хорошую щепотку соли то у меня пол кастрюли вылетел на плиту так что осторожно чтобы у вас не случилось то же самое соль обязательно размешиваем и пробуем вода должна быть пересоленая и отправляем кальраби вариться. 5 минут при закрытой крышке после пяти минут начинаю проверять на готовность моя капуста готова я набрал миску с холодной водой отправляю туда кусочки льда и охлаждаю то есть я прерываю процесс варки чтобы капуста у меня была аль денте до да, это сорт капусты если кто-то мало ли не знает. Ну и начинаю сразу обжаривать стейк. Горячую воду, где я варил кальраби. Я ее слил. А в кастрюлю еще в горячую кастрюлю добавлю немного топленого масла, чтобы она не растопилась. Я впоследствии буду там разогревать свою кальраби. Как делать топленое масло, вы можете найти на моем канале под рубрикой, точнее, в плейлисте разное. Вы можете меня спросить, а зачем? Охлаждать кальраби, если сейчас я его буду есть. есть я его буду, но я его буду есть, есть не весь. Мне половины вполне хватит. А половина останется для супруги. Свой стейк я солю сразу. Моему картофелю осталось еще замниться в духовке 15 минут. Этого времени мне хватит для того, чтобы мой. Стейк зашел тоже я его отправляю туда же они у меня просто одновременно будут готовы Так, но ну, а тем временем я пока кипячу свой соус он уже горячий вскипел я его пока отключу ну вот мой стек и картофель я думаю что хорошо видно как они готовятся ну, по истечении 45 минут мой картофель по-французски готов вот так он выглядит так, чтобы вы могли убедиться, что он полностью проварился. Как вы видите, друзья, у меня все гора горячее, все одновременно я подаю в горячей форме. То есть это не каждый может, этому нужно учиться. Хотя мне сейчас на такие за экраном скажут, что чему-то там учиться. Да, конечно, тут учиться вообще нечему, Совершенно. Ну вот, друзья. Такой скромный обед у меня сегодня субботний день. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось мое видео, оставляйте сообщения, делитесь с друзьями. А я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч!